Давай. Ой, давай запишем что-нибудь. Всем привет, дорогие друзья. Всем привет. С нами, как обычно, почти, как обычно, почти как обычно. С нами сегодня Москаль Он всегда в нашем сердце, на обзорах, чтобы да, сказать, что все плохо. Да, ага, да, да. Сегодня ну он ей. с нами лично, так сказать. Ну что ж, ты будешь показывать? давай, ты не играл, я mm -hmm. играл. Да, я ее не играл, но я ее сейчас вот пробежал пару раз, и я не очень доволен, конечно, <laughs> этой картой. Uh, давайте сразу начнем с того, что, uh, ну, старт у нас, соответственно, старт стартом, да, ничего не. необычного. И название этой карты скажи, а то люди не знают, может. <laughs> а, ну, Беатрикс, uh, карта Беатрикс Лоу. Баркап 386. Uh, здесь даже, кстати, переджам, наверное, может Ну, я не знаю, я не делал. Мне кажется, в это, этом это, это нет смысла никакого. Если мы, в общем-то, посмотрим на триггеры, сразу со старта становится понятно, кто мапер, да? Как бы у Биатрикс всегда какие-то проблемы. Uh, совсем. И вот эта тенденция недотянутых триггеров... Мы ее еще встретим. Здесь, в общем-то, у нас прыгаем, прыгаем. Я не знаю, в Q3 можно, да, словить, наверное, этот оп. Да, конечно, далиташ, но далиташ, сложно. Вот, значит, здесь. Ну, не всем оп. дано, короче. Есть оп, есть такие пенечки. Просто пропрыгиваем. Падаем вниз. Здесь, наверное, мы. Облетаем сверху, да, как-то? Ну да, по возможности. И появляются у нас плазма, появляются мишени, которые... Нужно жмякать, чтобы эти мишени нас подкидывали. Собственно, и вся карта. И финиш. Финиш. А уже толстый... заметил, да? А, а насколько толстый триггер? Не очень толстый, да? Ну, вот как вот эта полосочка на полу. Да. да. Ну, это... Ну, я не знаю. Ну, давайте логично рассуждать вместе с Беатриксом, Как бы. Я не хочу сейчас, типа, разъебывать, так скажем, Беатрикса за маппинг. Но, блин, ты делаешь кнопку, которая подкидывает. И причем до потолка подкидывает. Да. Прям конкретно. И если у тебя много скорости, ты в CPM ты неизбежно будешь перелетать. Кто-то в комментариях писал типа Пере перелетаю триггер и я типа такой че, где там типа на финише что? А оказалось все очень просто, я не знаю, ты бы еще его меньше сделал вот сюда типа опустил вообще на уровень прыжка бы, блять, опустил, было бы классно. Вообще в таких случаях, если ты не хочешь, например, чтобы э я не знаю, если ты не хочешь что, что то чтобы триггер был, стоял как обычно, можешь постелить его на пол, и тогда тайм сводится к другому, чтобы тебе типа как можно сильнее удариться в потолок. Но здесь даже я не знаю, тут как-то не, не, не регулируется высота после этой кнопки. В общем-то не очень красиво получается, не очень логично. Ну а подожди, не совсем. Взять там же вверху. Yeah. Нет, ну подожди, вниз вот эта рампочка слева, с нее можно по-разному подлетать. Если подлетать низко и потом стрелять, то будешь ниже подлетать. Ну как бы тут... Либо приседать перед соприкосновением с потолком, Ctrl нажимать, и таким образом чуть дальше будешь лететь. Ну это так. Понял, да? Ну допустим, да, но сделать рампу побольше, что ли. Я думаю, в q 3 от чуть-чуть большей рампы не умрут в целом чуть-чуть поострее ее сделать. Ну, не знаю. Ну, непонятно, какая идея была. Возможно, Виатриксу просто похуй, поэтому он не дотянул триггер. Но я думаю, что в Радианте нет ничего сложного в том, чтобы выделить триггер и его так мышкой потянуть. Так, жик до потолка и все. В этом меньше секунды. Я не знаю. Немножко напоминает там обзор Зергана. Ладно, извини. Не, ну у Беатрикса всегда такие проблемы. Всегда какие-то, я не знаю, если пойти поиграть карты Беатрикса, там всегда почти везде где-то можно вылететь за карту, скипнуть, блядь, чекпоинт, скипнуть финиш, скипнуть еще что-то, найти какую-то срезу. У Беатрикса есть хорошие карты. Они геймплейно хорошие. Вот это все, но я думаю, что ему надо более внимательно относиться непосредственно к процессу создания. И думать обо всем. Уже сколько лет Биатрикс мапит, это а все одно и то же. В общем-то, мне карты Биатрикса в целом нравятся, как бы. Я просто еще раз напоминаю Биатриксу, чтобы он расслаблялся. Ага, еще вот этот, короче, спейсинг, да, на рампочку Если делать... Оп, наверное, но... На какую рамочку? Там их две, кстати. Я тоже сейчас про это скажу. Ну да, сейчас. Скалиция но топ 2 свою дорожку расскажет. Ну как смогу Да, ты вот бьешься потолок и опускаешься вниз. Ой. ну короче, значит, начнем подробный разборей. Так, сказать. Так-так. Так, как сказал уже Егор, тут у нас узкий старт. Преджамп он попробовал, ну, бессмысленно приджамп делать, то есть очень узко. Поэтому просто начинаем с прыжка, с прыжка, ой, так, сорян. Так. Вот, значит, мы видим, что тут циркл даже сделать сложно, потому что узко. И вот этот столбик, он мешается, поэтому нужен циркл сделать вот немножко вот так вот по дуге. Либо идеально касаясь этой стенки и делая такой микроволд стрейф. То есть касаюсь ее... А, ну тут нельзя, нельзя прислоняться прям плотную. Делаем... Сейчас. Во! Видел волстрейв? И таким образом нам это дает возможность набрать больше скорости. Вот, и вот падая по диагональке, мы ловим эвербаунс. Но тут хочу обратить ваше внимание на такую вещь. Эвербаунс можно словить только вот на вот этой поверхности ограниченной. То есть, если вы захотите вдруг каким-то образом прострейфить по центру и словить его здесь, вас это сделать не получится. Чем это обусловлено, я не понимаю. Что мешало сделать просто вот по такому месту вербаунс? Как считаешь, Егор? Это косяк? Я, я считаю, не дотянул. Не, ну почему как, ты, здесь как, делаешь, как, ты сделаешь пол, на который детектор показывает вербаунс. Стандартный. Почему не сделать полностью на полу, я не понимаю. Ладно, идем дальше. Ну это такой же вопрос, как типа, вот он не дотянул потолок на триггере, а почему бы тебе пол не дотянуть? Давай ты будешь просто под триггером проскакивать, типа... Это тоже точно такой же вопрос. Ну типа, блядь, делаешь, делай нормально, на самом деле. Вот и ответ. Так, ну сейчас мы про ЦПМ пока рассказываем, потом заводим ВК-3, про ВК-3 поподробнее в этом месте расскажу. Значит, ЦПМ, что у нас тут? Есть у нас тут вот такая штука, на которую надо прыгать, потому что это дает возможность пройти поверху карты, то есть сюда, и вообще можно сразу туда улететь. Вот, видим вот эту рампочку, видим вот эту рампочку. То есть, можно прыгнуть сюда, сюда и улететь наверх сразу. Даблджамп на этой рамочке у меня ни разу не получался. То есть, если я пойду сюда-сюда, я не знаю почему. Видимо, такая рамочка, я хрен его знает. я её постоянно перелетал. То есть, я пытался здесь даблджамп проходить, но я ее перелетал. Хер знает, Она не низкая, знаю. да? Она, видимо, очень низкая, да, и даблджамп на никак не получался. А также, видимо, вот этот падик, который можно сделать даблджамп, также перелететь всю эту штуку. Вот. И, в принципе, тут все по элементам основным. Это балка. Тут можно упасть. Нам тут ничего не дается. Так. Видимо, такой резкий заворот. Но Егор упорно игнорировал эту синюю штуку. А это что? А это телепорт. Да я не игнорировал. Ты для меня оставила ее. Она для выкутришников, наверное. Нет, почему? В ЦП много скорости. А ты обрати внимание. Да, она пустит. Она сохраняет скорость. скорость. Да, и твоя вертикальная скорость будет переплюсовываться горизонтальной, и ты вылетаешь отсюда очень быстро. Поэтому в CPM это тоже очень юзабельно. И если падать максимально оттуда сверху, то у тебя очень хороший буст будет. Это важно. Так, идем дальше. У нас сейчас я сохранюсь. Тут такой прикол. А, сейчас подожди. Небольшой моментик. Вот. Так, чуть пораньше. Сейчас... Вот. Вот здесь триггер. Он нам дает одну плазминку. И в q 3 В Аку 3 сейчас сразу скажу, если упасть. Сюда. А, нет, в вот тоже, тоже дают 30 плазмы. А, Че? я думаю... А, вот сейчас скажу. Я думаю, как-то можно будет плазмить по стене здесь. Но тут сразу триггер отбора. Поэтому... Это не Здесь есть площадка, на которой можно сделать буст. Но тут и так скорости много в ЦПМ, поэтому делать падение, потом буст, это невыгодно. В общем, забейте. Но просто, чтобы вы знали, дают 30 плазмы, можно ну, по стене плазми здесь. Вот, фу, нельзя, но вы можете долететь проще. А, смотри, косяк еще. Я пересек триггер, я вернулся, мне дали плазму патроны, но не дали саму пушку. Понятно, да, маппер? Понятно. Да. То есть, почему не дать и пушку там? Почему дают только... Типа, первый раз я падаю, он дает... только, Точнее, первый раз я прохожу, он дает и пушку, и плазму, потом дает только плазму. Ну, типа, ну ладно, окей. Ну, вообще, это очень легко делается в Радианте. Типа, при падении в телепорт тебе просто дают плазму и одну плазминку, например, каждый раз, когда ты падаешь. И, и ты их не можешь настакать. Это очень просто делается. Я не знаю. Типа, сейчас, наверное, в комментариях напишу, что ой, типа, блядь, Беатрикса, типа, загнобили вот это все. Просто все эти моменты, то, что мы перечисляем, это все мешает играть, по идее. Потому что особенно финиш, как бы если у тебя там на хороший тайм идешь, и ты из-за из того, что маппер кривой, а не ты. Фейлиш, типа, рекорд, это отбивать желание играть карту вообще. И это все эти моменты, чтобы маппинг был чистый и красивый, это все очень важно на самом деле. Ладно, ну, на давайте. самом деле, мне вот эти все моменты особо желания карту играть не отбили, мне карта понравилась, но, конечно, доставляли некоторые моменты неприятные. Особенно финиш, который ты каждый раз боишься перелететь. Так, мы, собственно говоря, дошли до ключевого момента в ЦПМ. Это поворот вот этот, на котором у тебя скорости примерно по 1600, если нормально проходить, ну, моей дорожкой. А тут нужно очень четко и очень грамотно сбросить скорость. Тут есть такой уступчик, на который ты залетаешь вот сверху. Ты с этой рампой летишь быстро, и вот ты на этот уступчик падаешь. И очень сложно попасть именно вот сюда вот, не варьировавшись вот сюда вот. И можно либо скинуть этот уголочек, либо просто сюда падать. Это очень техничный момент. Поэтому на этом моменте будет основной тайм у всех. Вот. Дальше мы скачим, скачим, скачем. Ничего особенного. Стрейв, стрейв, стрейв. Максимально идем узко по, по траектории желательно. То есть я вот уголочек скимил. Вот так вот аккуратненько скимил. А, вот. И тут вот такой момент, что в эту кнопку желательно стрелять как можно раньше, чтобы повернуть тоже как можно уже по траектории. То есть у нас тут вот такой заворот. И желательно не врезаться вот в эту стенку и завернуть сразу вот сюда вот на финиш. И хочу обратить ваше внимание ну, на эту как бы выемку. То есть здесь тоже можно, в принципе, облетать, чтобы не врезаться сюда. Но я проходил вот по такой вот траектории. Сейчас. Я пролетал вот здесь вот. Но потом я, когда смотрел демки, понял, что можно было пролетать еще уже. Но я этого не нашел. Либо не дотестил. Немножко тут, конечно, облажался. И финиш, который у Квазара, он давал чуть больше. там Буквально на 50, может быть. На 60. К времени. Вот так. Про способ прохождения сброса скорости здесь. ну тут, например, Скорость большая. Мы ждем тут примерно 1100-1200 да, на завороте. Надо сбросить скорость, чтобы не врезаться. Ой, столько способов люди нашли сброс скорости. Поэтому основные мы все увидим. Даже те, которые я вообще не предполагал для использования <laughs> конечно интересно вот залетаем наверх ну и финиш так что я еще не сказал а ну финиш перелетается да это и уже сказал вот что еще сказать давай я попробую быстро пройти в cpm а потом у 3 покажем вкратце давай. Да? давай так циркл можно делать волстрейф можно делать волстрейф так, надо поймать вербаунс. Особом. Это мем из 2000 какого? Какого? Ну, помнишь про вербаунс? Не знаю. А что такой мем, кстати, интересный? Кто не знал, я сейчас покажу. Если падать на поверхность с заступом то овербаунс поймать нельзя. Я в ОК-3 что-то запарился по подумал, поводу, думал, почему не, у меня не ловится вербаланс. почему-почему. Касс пересмотрел демки, я часто пойду за ступом сюда, и овербаунс не ловится. Так, сейчас, чуть-чуть я... Ну ладно, так сойдет. Такие падаем крутые сюда. Опа! Не ловим ничего, ладно, нормально. А, блин. Что-то как у меня в онлайне не играется, Егор. Да, да, может это не онлайн. Ща. Тут такой. А, еще важно начинать как можно дальше, а чем дальше от старта начинаешь, тем сложнее делать цирк, потому что эта штука мешает справа. Вот видишь, я задеваю. То есть тут такой тонкий момент, что надо вот прям вот идеально сделать циркл. Делай правый цирк. Блин, неудобно. Вот этот. Когда у тебя большая скорость, и нет выбора, кроме как проходить по верху. Вот я не знаю, я для себя не нашел ничего такого. Правый циркл, да, как вариант, но там... мило не сделал, допустим. Uh -huh. Такие заворачиваем, крутые, крутые. И на финиш. Вот такая карта в, э, в ЦПМ. Ну что, покажем ВК-3. Сейчас я yeah, ее. Yeah. Так, мод 0. Так, ВК-3. Что у нас ВК-3? В ВК 3 у нас э, сложность основная была в том, чтобы долететь до овербаунса. Потому что он... Ну, я сейчас прострейфил ну, довольно средний, но все равно, видишь, далековато. Согласен со мной? Ну, соглашаемся, соглашаемся. О, вот, долетел. Так, в ОКУ-3 тут очень интересный момент с этим местом. Тут три способа прохождения, которые мы нашли, точнее, Enter нашел. Первый способ обычный, просто разгоняемся, разгоняемся и падаем вот на эту рампочку, ударяясь об эту наклонную стену. Так, сейчас дальше пройдем. Если мы проходим по низу, значит, мы должны как-то забраться наверх, потому что по траектории надо как можно уже проходить. Поэтому прыгаем цирком сюда и вот так наверх. Я сейчас не буду изворачивать, тут довольно технично надо сделать все. Надо прыгать отсюда. Как-то вот, вот так вот и вот так вот. Вот, получилось. Так. Ну-ка, я а меня телепортирует наверх? Да, телепортирует. Второй роут, который я узал, это соскальзывание вот с этого уступчика вот на этот уступчик. И таким образом мы будем проходить поверху. Так. То есть мы прыгаем сюда. Сюда, сюда, э скинем этот уголочек, ну или облетаем его аккуратно, туда и туда. Вот, это было очень сложно, но я это сделал в демке. Вот, и довольно сложно сделать так, чтобы соскользнуть с этого уступчика и сохранить, как можно, точнее не так, сохранить нужное количество скорости, чтобы не улететь нафиг мимо и не вот в эту стенку. И чтобы хватило скорости, потом пропрыгать вот это все дело. Ну, довольно техничный момент. Так, и третий способ, который никто не сделал, это ловить вербаунс, потому что не все ловили airbounce в Q3. И делать минус-прыг, падая, не касаясь вот этой штуки, сразу сюда, тут делать циркл. Вот, я так потестил, и я ни разу так не сделал. Вот, и забил. Я делал второй способ. Можно. Чё? Слишком сложно вк Да, это очень сложно было сделать, поэтому пофиг Так, ВК-3 также сохраняет телепорт скорость Мы тут стрейфим, стрейфим, стрейфим Да, вот эту штуку надо огибать Сейчас я Ну что? Так, лучше... А, он не дает разогнаться Что плазма-то есть, Маскарь? А, ты... на Зану не дается, понятно. Надо ее доставать самолично. Ты без пушки играешь, что ли? Не, понимаешь, когда Зану находишь телепорт, не дается. То есть, триггер работает один раз только. Я то есть понял, есть... у тебя пушка отображается? Да. А так что? ты не видишь, что ты с там прыгаешь, или что? Не, я просто задумался на секундочку. Не, Все ну, нормально. не ну ты че? Все нормально. Так, здесь нужно... Просто цирклом заворачивать. Тут ничего особо такого интересного. Просто заворот. Здесь тоже важно было рассчитать прыжки таким образом, чтобы максимально узко пройти. И нужно было тоже этот уголочек скимить. Вот, и приземляться вот сюда. Часто в УК-3 я падал вот в эту ямку, потому что по траектории прям вот ямка получается. Нужно было вот сюда приземляться. Тут, кстати, мы видим такой клип. Вот. То есть, казалось бы, можно вот эту стенку коснуться, но тут клип. М -м -м, не знаю, зачем это было сделано. Как бы дизайн заклипил, ну и ладно. Просто мне изначально казалось, что эту стенку можно не узать в uq 3 но потом оказалось, что нет. Ладно, прыгаем, прыгаем. Вот, и в ВК-3 у нас такой момент, что резкий поворот, поэтому нужно полностью остановиться и вот таким образом залетать. Вот, и желательно набирать на земле скорость какую-то, чтобы лететь, ну... Не с нулевой скорости, а вот уже с имеющейся. Вот, в вот этой херня, в ук очень сильно мешал. Бет, нужно было так вот приземляться, чтобы не касаться этой штуки. Ну, блин, короче. Короче, Егор. Короче, все. Четыре минуты, хороший тайм, поскак. Да, и достойно, так сказать. Трайхардеры, все. О, тут, тут разбор про скорости просто. Мы приземляемся на землю и тормозим об землю. Все, тут ничего особо такого нету. Вот тут можно пролетать. Вот тут можно пролетать. В общем, кто как ухитряется, тот так и пролетает. И в целом это все по VQ-3. Есть что-то еще добавить? Ну, есть что-то мне сказали, будем в как увидим просто это и все. Да? Да, я всегда так делаю. Вот, топовый обзорчик. Так а что мне, типа, это надо либо готовиться к обзору заранее, подготавливать сценарий, либо не парить себе мозг и говорить уже на демках. Чё, в чем проблема? Все, все, смотрим демки туда. Да. Так, как будем делать со стримом, давай решать. Да, со стримом. Ништяк. Начнем как мы, с VQ3, да? Да, начнем с поражения москаля VQ3. Ну, я потом скажу, что, что ты меня сразу обвиняешь. 36. Не знаю, да, ничего. One. Так, ну без оба. Ну, видимо, он не долетал до него. То есть, он, видимо, он еле долетел с этого, со следующего падика. Телепорт не использует. Ну, по скорости ему даже это выгоднее получилось, потому что он как бы срезал траекторию. Хорошие граунд-фреймы такие довольно. Хм. О, дергается, дергается, волнуется чуть-чуть. Да, вот это все. А, и поторопился, врезался Не, ну хорошая дымка чистенькая. Ну, кроме Хорошо. конца, тогда. Рейвен. Правым Видишь, он даже начинал как можно ближе к старту, чтобы словить верабаунс. Ну, такие, ладно, главное, что словил, по идее. Да. То есть, чтобы использовать телепорт, нужно было перелетать там этот уступчик, который мешает прямому заходу в телепорт, тогда это выгодно. А если ты не можешь его ты вот останавливаешься и делаешь цирку. Финиш хороший, вот выиграл поэтому. Так, радиокала 29,8. Так, начинает уже подальше. Но делает плюс прыжок. То есть... А, видишь, ее не, не ловят. А, а включены у нее оба? Ну-ка нажми детектор. Включены. О, можно и так, да, как вариант. Но мне кажется, если ты уже запрыгнул наверх, и ты набрал какую-то скорость, уж лучше продолжать в телепорт прыгать, уж он тебя перенаправляет, еще накидывает вертикальную скорость, это выгоднее. Согласен со мной? Ну ты спроси, если Кала согласен, я-то согласен. А, да, не сказал. В конце давалось больше плазмы, и можно было чуть-чуть себе помочь плазминками. Но это так, не критичным, прям перед финишем. Такое, по идее. А там там стена, плаз... стена наклонная, по ней сложно плазмить. Поэтому слабо и юзабельно. Так, фрейм, в фрейм, G.H. High. Без оба. Многие, может, и не видели вообще, что там оп, типа... Но я тоже его не сразу заметил. Не, ну вообще, я думаю, в наше время, так сказать, в 22-м году, можно... Текстуру оба, например, и текстуру слика как-то по-другому делать, чтобы было понятно, что это что-то другое, это другой пол. Э -э признак хорошего тона. А еще признак хорошего тона дотягивает триггеры. Хорошая демочка, чистенько. 29,6 томми. Да. Тоже от края. Ну, многие от края стартовали, чтобы долетать, видимо, до оба, но... Да, но я видел демки, у некоторых оба выключены вообще... Поэтому ну, они ну не могут вот тут, тут у Томи выключено. Вот. И, кстати, можно в кнопку стрелять по-разному. И в зависимости от какого тебе спейсинг нужен, ты стреляешь либо раньше, либо позже. Но я что в CPM что в КУ 3 сразу стрелял. О, хороший финиш, кстати. У всех финиш лучше, чем у меня, если что. Я потом расскажу когда стримы он стримит Да. вон у него сервер twitch tv happy Гришка я заходил даже пару раз уже правда ну, я на канал заходил не на стрим стрим не застал еще пока все предпочитают из это игнорировать телепорт но тут я думаю тяжело потестить некоторым игрокам типа быстрее это не быстрее Поэтому забивает, наверное, и все. Типа для хорошего ну, теста нужно же и хорошее прохождение. Да, но если даже подумать логически, у тебя дальше идет длинная прямая, которая, как бы, если ты начинаешь с большей скоростью, у тебя скорость постоянно как бы наращивает чекпоинт. И логично, что скорость нужно как можно больше иметь в начале комнаты. Поэтому, ну, не знаю, ладно. Ладно, 28,4, Пашка. Это кинематика 7 класс, сейчас бы Димон подтвердил О. О, через верх смотри, ух ты Изи Слушай, ну это не изи То есть он делал это не со скальзыванием, а с дополнительным прыжком Это проще, но это чуть медленнее Хороший финиш, финиш хороший, да. не зацепил Блин, качественно О, Антон Петрович, здравствуйте, 28,2 Хороший стрейф, Антон Петрович а, Антон Петрович, в принципе, всегда Так он, вообще-то, Антон Петрович В Ку-3 топ-10 залетает, по-моему Не? Yeah. На ДФЦ, да был, был Антон Петрович, если захочет, он э, нам тут всем... Ой, врезался. О, ой, финиш, финиш какой. Финиш. Ой, поторопился. Ой, ой. ой. Очень жаль. Начат с 27, 9 О, почти, по-моему, идеальный вербаланс ловил. То есть, а вербаланс можно ловить по-разному, на разную скорость. И начат, по-моему, идеально словил. Ну тоже решил не заходить в телепорт. Может быть, не окупается. Это лишняя скорость, я не знаю. Я прям точно не тестил, у меня скорость была гораздо больше, поэтому в моем случае, очевидно, окупалась. Тоже хороший финиш. Ну, смотри, тут можно финиш сделать сейфовый по длинную траекторию. Можно сделать попробовать по короткой и опасный финиш. Посмотрим потом. Так. Arend. Arend. Rent. Он тебе не писал ничего, как правильно, аренд или а а агент, как его? Понятно, что агент правильно, все это понимают, что тут писать-то. Мой хороший ГФ наверху, видел? Да, И качественно. Там, кстати, микрорампочка перед падиком у телепорта, ее тоже можно использовать, она дополнительную скорость дает. Ну, неплохо, неплохо. Хорошая. Да, Да, конце траектории хорошо все срезал, чтобы финиш сделать. Удобнее гораздо. Нормас. Тофу, топ-3. Поздравляем. Да, поздравляем. Тофу. Тофу, окей, не смотрит на Смотри, ковербаунс хороший. Ну вот первый способ в идеальном исполнении, как я рассказывал. Не долетает до скима. Ой, ты видел, он заступил. Это был yeah. один способ, чтобы не упасть в ямку. И финиш очень хороший получился. Молодец. Так, и подожди. Сейчас важно сказать. Подожди, стой, стой, стой. Смотри, тут сейчас а, топ-1 и топ-2 видим, разные исполнения. И прикол в том, что я первый комнату прошел на 400 или 500 быстрее, чем Дамнет Лайт. И тут важно отметить, что овербаланс можно и использовать для топ-роуд, и не использовать. То есть структура карты такая, что овербаланс как бы мешает тебе во многом и без вербаунса можно сделать тоже относительно топовую дорожку и довольно быстро сейчас мы это увидим давай показываем. А, ну, там... а что ты оправ... оправдываешь Нет, подожди под... это важно подожди сейчас тут сейчас подожди это важно ну что говори чё, я не буду просто как говорить да все хорошо что я тебе скажу твой роуд сделал вот тут вот я немножко положился по зонам, я не сделал ским, и у меня траектория пошире получился, и смотри какой финиш. Да, мог бы, ну, финиш получше мог А конечно. я тебе скажу, я играл два часа, я сделал упор на, на ЦПМ вообще конкретно, я играл два часа в ВК-3, посмотрел, что easy-wear, и как первый раз сделал 25, сразу забил. Тут у меня был чекпоинт, огромный плюс из первой комнаты, я просто его кое-как и забил. Вот, такие дела. Нормально. Ну, второе место, Маскаль, поздравляем. Спасибо. Все, спасибо. Еще, все еще не первое. В смысле, я был в ук первое на прошлом. На Больше? Ну, не на этом же варкапе, Москаль. Ну, я думал, на халяву выигрываю, но на халяву не получилось. Диман Дим... играл до, до последнего. Диман красавчик. Поздравляю, Димана от всей души. Стоп-1 в УК-3. Красиво. 25,5. Давайте да, насладимся. Ну, сейчас ты удивишься, смотри. Опа. Ну, по идее, там два прыжка, типа, с этой скоростью, нет? Ну, ты делаешь как вырулить, бы плюс типа... полпрыга, и это зато стабильнее. Смотри, какой у них финиш жесткий. Во, да, и вот тут хороший. он все выиграл. Да, красавчик. Красиво, Дима, молодец. Да, поздравляю, и реально, как бы, топ-1 без, без оба. И как это понимать? То есть, карты рассчитаны под фейербанс, и топ-1 без оба. Егор. Обы для слабых, я бы так вот, сказал. Вот, вот. Под 6 и 0 звездочет, Давай бинт. Не, подожди. обы на этой карте для слабых, давай так. а, -а, -а. вот как. Так, ну звездочет-то новички у нас, новички. Да, ну я бы рекомендовал сразу новичкам начинать с циркла. То есть первое, что ты должен освоить, это циркл джамп. И если ты его не осваиваешь, то дальше скакать нет смысла. Ну и с трейфами пока работать не умеет, только через кнопку вперед. Ну, это придется со временем. Смотри гайды от Егора, так сказать. Есть что да, добавить? Не слушай москаля, звездочет. На циркл, ну, на циркл, на циркл, пока можешь забить. Есть, это Подожди, ложечко, <свят> Маскаль, ну не спорь со мной, ну зачем ты споришь со мной? Я для этого тут и нахожусь, чтобы спорить с тобой. <свят> Короче, забиваешь на циркл, играешь стрейф, любой, привыкаешь к мувменту, а потом уже цирклы, 22 цирклы. 22.3, Нейл. Спросишь, если что, космонавта звездочет. Он тебя расшифрует, послание, так сказать. Так. Проходил без оба. Агибал, mm -hmm. мне кажется, лишнего. Там можно было долететь и так. Перед телепортом. Об хотя... стену, Саври, Да, можно было сбрасывать скорость об стену. То есть, там такая структура, что можно заворачивать по стене. Как вариант. Что, хотя... А, а, и там, короче, я не посмотрел, какая высота, можно ли долететь перед, перед телепортом на уступ без деблджампа. Я вот это не проверил, то есть, может, он не зря огибал. Ну, Но... это ладно. Понял, да, о чем я говорю? Угу. <толкноид> так, Волканоид. Что-то Волканоид слабенько отправляет в последнее время. Что случилось, Волканоид? Ты же вроде хороший отправлял. Тоже авербаунс не делал. тупой рух смотри. Угу. <толкноид> Немножко забросил скорости или поворота. В принципе, ему это делать было не нужно. Ему скорость позволяла завернуть без потери скорости. Ну, решил так. Ладно. Может, испугался. Ну да, но финиш, конечно, можно было бы и получше. Да. Так, Best RX 8. Смотри, он начинал как можно ближе к старту, чтобы... Да. А, нет, что? У него оба выключены. Зачем он тогда близко так начинал? Ну ладно. Ну, видимо, чтобы долететь просто. Как? Ну, так и бы просто справа. Зачем мучиться слева, если ты не делаешь вербаунс? Что мучиться? Он не мучился. Он просто стартовал раньше, и все. Ну, это хуже по времени получилось. Надо это понимать. Я думаю, что основной таймсев вот у этих всех ребят, наверное, там, давай возьмем докузлеха, да. У всех у них, основной таймсев это. Просто более чистое прохождение. Ну, не могу не согласиться. Если у них нестабильно, в принципе, стрейф получается и спейсинг нестабильный. Им стартовать раньше, позже это вообще никак не, как бы не решает в их случае. Понятно, что это быстрее, я надеюсь, что они понимают, что это быстрее, но я от себя как бы понимаю, что это... Если им всем говорить, что, типа, слишком рано старт, ну, можно говорить слишком рано старт, ну, не рано, а слишком близко к старту, но я не думаю, что это решит их проблемы, типа. А хорошо, я скажу оправдание, что, возможно, им просто было неудобно делать циркл, потому что очень узкий старт, как вариант. Ну, может быть, не знаю, там, не... витали старты поуже, я не знаю, что тебе неудобно, на самом деле. Ну, Нормально я старт. не очень в циркл меня на самом деле. Ну а осва... надо осваивать цирклы москаль. Да, я записал себе. Да. Вот звездочет чет освоит цирклы, и ты освоит цирклы. Хорошо, тогда буду занимать топ-1. Может быть. Давай, короче. 30 дымок, москаль. Хватит меня заговаривать. Руф 21,7. Заговаривать меня. Больше не будем с москалем писать, меня заговаривать. Только... Не, ну смысл, подожди, смотри, вот этот чувак делает плюс джамп, но начинает позже. Вот что выгоднее. Кому как? выгоднее просто пройти карту с наибольшей скоростью ты гений это как цитата от энтера чтобы сделать бус надо делать вот так вот да да хорошая хорошая хорошая да чистенько интересный circle так собом да идеально словил кстати да, видимо, без джампа там не долетается. Ну и ладно. Хороший поворот. А, я врезался. Н некачественно. Да, слишком широко на финиш. Зато надежно. Это типа, если ты сделал большой плюс, это надежный способ сохранить его. Ну да, но ты этот плюс также потеряешь, как бы, немножко, если ты слишком широко пойдешь. Нет? Да, где-то примерно 0.7-0.8 теряется так. Вот надо да, финиш, финиш, конечно, да, скажем так, 21.5, почти, почти 6 бой. О, делай ским, вот. его немножко задержал. Оба выключены. Во, видел? Через верс рампы. Угу. Mm -hmm. Не, ну, с другой стороны, я не думаю, что Беатрикс думал, что эту карту поставят на варкап, как бы, так, в защиту Беатрикса, да, и, возможно, он просто, типа, вот у него была идея, он быстренько замапил и зарелизил, а мы такие, гопа, на варкап поставили, а там триггеры недотянуты, текстуры оба нету, и что никто не знает, что там оба вообще существуют. Да, вот сейчас чел сбрасывал новым способом скорость. он кнопкой назад сбрасывал. Как я говорил, мы сейчас увидим все способы возможные, просто все возможные. Мысли мыслимые и немыслимые. Давай дальше. Так, 21-2. Некропсай. Некропсай не смотрит наши... не смотрит обзоры. Как дела, Маскаль? Как на учебе? Да а нормально, я... все супер. Чилю. Пока такое время чилово немножко. Как на личном фронте, Маскаль? На личном все хорошо. А у тебя... Но пока Вполне. жениться не планирую. Я пока тоже, видимо. Ну и хорошо. Вот и демку посмотрели. Ладно, Краксил. Краксил, кстати, тоже вроде не смотрит. А, ну чё, Егор, чё завтракать будешь сегодня? Я ишенку готовить буду, а ты чё? Вот это, кстати, был пример оба, когда ты вроде словил, но прыгнул слишком поздно, и ты как бы чуть-чуть даже потерял, получается. После... Да, лучше перепройти в таком случае Поэтому ну, тут уж никакого смысла продолжать нету Ну да, тут как бы... Ну, в дефраге много моментов, где лучше просто рестарт, так сказать, сделать Да, космонавт! Все так космонавт, 29 Под пристальным моим взглядом, так сказать Врезался в стенку правую И Опять врезался в стенку? Что такое? много скорости, это ж надо контролировать, Маскаль. Не, ну ты видел, он вылетал с ТП и врезался в левую стенку. Зачем? Хороший, кстати, хороший финиш. Ну давай уже на таком уровне нормально относиться. Нахера было врезаться в стенку, если можно было аккуратно там зону подобрать, чтобы не врезаться. Видно как, же, что с контролем небольшие проблемы пока у людей на Маскаль. Я ну, на каком все. уровне мы посмотрели 10 ДВ? Ну, сколько уже играет. Ты че? Надо посерьезней. Ладно, Сергей. 29. Нормальный вербаунс. Он присел. Кстати, там важно было приседать, потому что врезаешься в потолок. Он там довольно низкий. Uh -huh. И он тебе режет скорость там же рампа. Но... Хороший... Че, хороший финиш? Хорошие планы движения у него такие, четкие. Да, движение хорошие, но. Финиш надо было, конечно, пораньше. Скорость сбрасывать, потому что получается, что пока сбрасывал скорость, уже полпути пролетел. А эти полпути, вот мог бы уже на финише быть. Как бы, но. Ну... Немножко нечетко получилось. Но вот эти моменты со сбрасыванием скорости, еще и такие повороты, еще и с кнопкой, и мне кажется, это очень тяжело, типа... Это технично, да. Да, это очень тяжело сделать каким-нибудь, типа, ну, не очень опытным игрокам. Поэтому, да, тут как бы претензий никому нету. Нужно дергать очень резко и на определенный угол. Да, Москаль знает, как надо дергать. Пишите в Дискорд ему, чтобы узнать, как дергать пишу подробный гайд. Да. Так, ну Рэйван неплохо. Уже побольше скорости да у него. Ну, тоже как-то. Не, как -то... тоже врезался. И язи из Египта. Оба. Может, мне хватало скорости для оба. Может быть. Но факт остается фактом. Ух ты, смотрю, как повернул. А, Абрам всю скорость потерял, жалко. Вот, кстати, я хорошо завернул, плюс-минус. Да, он заранее подсбросил скорость, и потом завернул. Так, Кузлех, наш обожаемый. Изоба. оба оба да. Кузлеха. Может, не нашел хорошо кажется... залетел в ТП, много скорости дало ему. Что, кажется? Да, да смотрю. Кстати, нормально. Он, он, он как бы тоже врезался, но при этом у него 700 сохранилось как бы. Да, но он зря в конце переключился на кнопку вперед, он удлинил траекторию все таким образом. Ну Надо да. было продолжать с трейфами. Чё, кстати? Чё, кстати? А, кстати, что? А, кстати, я думаю, что у всех, почти у всех по дефолту выключены обы, потому что на варкапах обычно карты без обов. Да что ты говоришь, а почему тогда на карте Порнстара у больше, чем половины людей обы были включены? Не знаю, а почему здесь-то выключены? А не знаю, может уж меня хотят позлить. Ребят, пожалуйста, если оба на карте не нужны, выключайте их. Это очень важно. Не доставайте меня и не, не заставляйте меня рассматривать каждую рампочку под микроскопом. Словили вы там рандомный оп, не словили вы рандомный оп? Рампе самое и... легкое увидеть рандомный оп. Что ты там под, ми под микроскопом разглядываешь, Валидатор, бля? Ну, ты... Вообще-то вообще это важно, вообще-то, Егор. Так важно, рандомо. так это изи увидеть, это не надо под микроскопом разглядывать. Есть у тебя на карте 20 тысяч рамп, ты не увидишь. Видишь? В смысле не увидишь, Москаль. Егор, на, кар... на варкапе было два рандомных оба, ты заметил только один на обзоре, так что не надо, а? Все. Че не надо, Москаль, где второй? Ты не заметил, ты на, на варкапе на обзоре не заметил. Так я и не смотрю Демки на наличие херни Москаль. Я может только так вот и ТР не, не заметил. Ни о чем. Ты сказал про один тогда скажи про второй. Че? Ой, все, москаль, ты вообще не про ту говоришь. Про что? Я тебя не понял. Ты сказал, можно легко давай, заметить. Такие один ты заметил Рербаунс, а второй почему? Я не заметил? говорю про ту карту, я говорю вообще. Что ты ну, не вообще, увидишь? Я... Ты не увидишь, что ты рандомно обсловил на карте или что? Хорошо, я увижу, а почему люди ловят и отправляют демки? Потому что люди не знают, потому что нос запретил оба, и люди не знают, что такое оба, и как они работают и вообще что это. Вот видел, как он сделал? Он по воктришному сделал? Да, по вактришному это... тоже вариант. Это вообще уникальная херня. То есть он прилетел через маленький уступчик там, ну, выемку такую на финише. Я, я показывал ее на обзоре. Деку. Угу. Владивосток. Слушай, ну я с тобой не согласен, а потом тебе напишу. Ой, да пиши. Что я тебя добавлю? Не на. Что ты со мной споришь, Москаль? Не, ну ты говоришь, очевидно. Да, их легко. Ну, типа, я не говорю всем легко это увидеть. Я говорю, что конкретно нормальным, опытным игрокам, ну не нормальным, опытным, а хорошо, хорошо опытным, так скажем, Многоопытным игркам увидеть рандомный оп, легко. А у нас валидаторы кто? Ты? Кто еще? Да, в последнее время только я. Ну, Димон. Ну, Димон. Димон... Не, ну смотри, да. окей, да, я приведу пример. Если рамп очень низкая, если делать идеальный даблджамп под углом, то есть под острым углом, чтобы ты не высоко подлетел, очень сложно поймать, по понять, ты стоил оп или стоил идеальный даблджамп. Это надо, блин, наибольшую скорость надо рассматривать. Сколько таких э, карт с такими моментами у Ну, я не Каждый знаю, но, есть, но вдруг будет. Я на будущее, чтобы э, <с молодежь... На будущее, что они никогда, возможно, не встретят и не сделают. Ну же. Потому что я такое делал, наверное, два раза за все время. Ой, все. Next. Интересный ник. Скотландии, кстати зоба. Ты включены. думаешь, он так и произносится? Конечно, я так думаю. Я же... Написано же Скотланд. Да-да. Ой, хороший поворот. Да, очень. По стеночке, но, но по широкой. Ну, скорости много сохраняется, но траектория слишком широкая. Так, RDDP. RDDPY Одесса, Украина. Него, говоришь В чем говорить андет? Ну зачем? Ну ж ник такой. Егор, ты читать не умеешь? Андед это клан, это не ник. Все понял. О, на стенку сбросил. Красавчик. Ой, финиш, кстати, тоже неплохо. И опять он зачем-то наперед переключился. Зачем? так удобнее, может, было им, я не знаю. Ну хотя бы так, это же хорошо, что они находят какой-то вариант вообще решения своих проблем Может через э, кнопочку вбок не получалось, может скорости теряли как-то, там еще что-то А через кнопочку вперед все хорошо Ну может быть Так, Carcus. США С 20.0 уже Как тебе стрейф-обзор? По кайфу? Не по кайфу А, запретить стрейф, а не оба, вот Ну, чтобы тебе скучно не было, я с тобой сижу тут. Слушай, нормально, скорости. А, я в конце лежу все-таки через да. бок, через и стену. По и проще, конечно, так, на финише, но надо понимать, что ты жертвуешь в этом случае таймом. Да. А, тут еще такой момент, типа, что, с чем я, о чем я недавно начал, ой. Недавно начал почаще по по думать, не все люди играют на победку. Типа не у всех психология чемпиона, так скажем. Знаешь, что такое ну, психология ну, чемпиона? Понятно, да? да, некоторые по кайфу играют просто. Ну да, и вот, например, не знаю, как Кузлех, возможно, Кузлех просто старается, да? А кстати, давайте скажем спасибо итогу, <с unless> во-первых. Спасибо. Итог. И скажем спасибо Кузлеху за поддержку. И скажем спасибо Константину Владимировичу за поддержку. Я не знаю, кто такой Константин Владимирович. Если что, это не Кузлех, потому что в Телеграме там же начали спрашивать, кто такой Константин Владимирович. Мы не знаем. Он не рассказывает, кто это. Это анонимный доброжелатель, так сказать. И Хороший. Да. Это... И, собственно, ссылка на Телеграм в описании, подписывайтесь. Там пока мал, маловато новостей, потому что на работе завтыки, но вы подписывайтесь, там всякие анонсики, штучки, мемчики иногда бывают. И вебкам-то купил? Нет, еще нет, да некогда вообще даже, я, я еще даже не выбрал. А будут обзоры с, с вебкамом? Нет, зачем на обзоре вебкам, мешать только будет. Чтобы все смотрели, как я сонный, в носу ковыряю, пока там прыгает какой-нибудь кузлях, типа, или что? Ну, для женской аудитории. Да не. Ну, короче, так, карклес был. Пилоу. Спасибо всем за поддержку, ребят, очень приятно. Так, оба выключены, Пилоу. А что пилоу, это подушка вроде, да? <связывая> не помню, не помню. Или ты не знал? Смотри, как он хорошо очень сделан Сначала влево попадался, потом вправо и таким образом у него траектория была очень плавная, так сказать. Он не врезался в стену. Ну Тоже да, хорошее то есть решение. Он расширил себе изначально типа траекторию, чтобы поуже и в итоге зайти. Да. Так, речь хай 198. Фреймы, фреймы пошли. А, все. Ну, тут э, реально фреймовые, по идее, демки должны быть. Слушай, пока один тот же способ использует, То есть, без оба и падение вниз. Ну, или слабый, оп. Ну, на или рампу не... и потом на рампу. Или не знали, что там, оп. Какой дерганный финиш, но хороший. Да, хорошая. Так, Зил из Франции. Йоу, Зил! Если вы очень это, Зил Кап 24 Rocket Version When он, он прыгнул перед ТП, и это дало ему вертикальную скорость от прыжка, кстати. Тоже как вариант был. 8, 7, а, через, 6, через широкую. Да, уж Зил, расстроил ты меня. Так, что там? Антоха. Антон Петрович. Здравствуйте, 19.6 Не идеальный реванс. Ой, врезался потолок он. Кнопкой назад заворачивал как вариант. То есть при, при небольшой скорости кнопка назад выгоднее заворачивать, чем сбрасывать рывком. По идее, да, Егор? Ну хотя это от структуры карты зависит. Заворачивать кнопкой назад. Нет, в смысле перед заворотом сбрасывает скорость. Ну, я не так сказал. Ну да, иногда можно и кнопкой назад. Ну, я тоже сонный. Я встал пораньше, чтобы обзор записать. Пораньше надо было, да? Нет, я говорю встал пораньше. ё Не знаю, я встал. Получается. Своя сколько? Ладно, не важно. Ну, у меня она час раньше, чем у тебя, так что... Так, глубокий дэмэдж подавай. Ну да, на час У тебя 9. О, да? видимо, он использовал. По-моему, первый человек, который использовал волстрейф. Да мне кажется, этот волстрейф фигня какая-то, нет? Не, нифига. Ну, по крайней мере, я тестил, мне это нормально так давало. Сколько? 5 упсов? М 10, а сколько, по-моему... А сколько попыток ты об, этот, об эту стену, типа, просто врезался и терял скорость? Ну, там такая траектория, что очень часто я ловил этот Волстер поэтому нормально. Я, это, придурочился. Да, в общем, очень хороший телепорт получился у глубокого демаджа. Ну и в целом прохождение быстрое, финиш хороший. Ну да, то есть ва важно для игроков найти такую траекторию, чтобы телепорт давал как можно больше вертикальной скорости. Вот мы сейчас будем смотреть книжные исполнения разные. Ну, Давай, вот, да. вот это пока первый человек, который 1300 с телепорта выскочит. Да. Это Кошаков. 27. У Кошаков. всех андедов проблемы с цирком какие-то. У всех андедов проблемы с серверами, я думаю, потому что андед клан Pro давно не существует. Лучше туда ссылку на порнхаб какую-нибудь закиньте, типа, это полезность хотя бы в этом была, не? Хорош финиш, хорош. Да, очень качественно, нормально. Так, Торнер, 18.6. Country here. Слушай, я объясню, зачем был стрейф. Как бы тут нужно постоянно набирать скорость. А структура зон такая, то ты какой-то момент перестаешь набирать. Потому что зона заканчивается, там поворот такой неудобный на оп. Ну и мне было просто удобнее стрейфить. Мне кажется, что ты засрал. усложняешь. Я усложняю? Ну не знаю. Да, финиш, конечно, не очень. Но в остальном вроде как неплохо получилось. Так, И это мог... уже топ-5. Да, это уже топ-5. Не показался ли он на рамочку упал маленькую? А, я зацепил вот чуть-чуть. Хорошо бы завернул, жалко. Да, может ты, не знаю, из 18 я бы, наверное, не вышел, но 18.1 бы, наверное, было. Нормально завернул. Где-то так, да. Ну, а чё с 17.5? Нифига, разрыв, да? Разрыв, да, ничего себе. О, видел? Заюзал. Вот видишь, зона кончается, и уже некуда, поэтому волстрейф для этого был нужен еще Не только для скорости, а для удобности зон. Слушай, нифига, нормально завернул. Ой, как рано. Ух ты! Вот. Смотри, Открой консоль, консоль. Гифка в консоли. Ага, принтами. Мы не будем все смотреть. А, там нельзя все смотреть. Там консоль забита до предела. Я проверял. А -а -а. Так. Пуз, третье место. Поздравляем Пуза. Пузу, слава, слава Пузу. Слава Пузу. Его правый циркл фирменный. Да, вот правый циркл решает все твои проблемы. 1500 почти из спорта. Да, качественно, он упал в телепорт. Очень хорошо завернуло. Да, но правый цирк таким, он, в чем его проблема? Ты как бы старт пересекаешь раньше, потому что зону используешь более, как бы сказать, ближе к старту, и на несколько фреймов ты старт пересекаешь раньше, это важно. Лучше делать циркл через два-два зону. Хорошо, маска. Пусть записать гайд, ладно? Да. По левому и правому цирку. Так. Ну. В... Всё, второе место, поздравляем тебя, Маскась Все еще даже... даже не 16 Вот что ну, произошло Да вообще-то это сложно было, Егор Раться, лучше надо У меня был VR почти до последнего дня варкапа Ну, как-то финиш можно было бы получше немного, да? Но вообще я притык прошел там, этот, если, если я выше, я бы на, этот, на триггер упал бы. Не, по траектории можно, мне кажется, получше. Не знаю, не знаю. Тут надо, чтобы... так, а какая разница, Егор, какая разница, если я делал траекторию лучше, я перелечу финиш. То есть, понимаешь? Значит, стрелять по-другому. Ну короче... да, вот у Квазара лучше финиш, но чуть-чуть буквально. Я уже сказал об этом сейчас увидим поздравляем москаля вообще-то я сказал вообще-то а да я не видимо это мне залагала сорян тогда я перед темкой сказал вообще-то ты чё сорян сорян я видимо это завтыкал и ну квазар качественно конечно тоже Качет. Вот, вот видишь, он чуть-чуть он, он влево, а потом направо. Говорю про это. Да, я тестил но... так. У меня не получалось потом направо завернуть. Это очень сложно. Надо очень рано выстрелить в кнопку. То есть буквально ты видишь кнопку и в первый же фрейм стреляешь. Но... У меня не очень получалось это. Лазару видишь, несложно. Поэтому я решил просто через ä, правый сброс сделать. Ну, красавчик. Красавчик. Так, То есть сейчас. у него все такое же, кроме финиша. Ну и вот он завернул, он сохранил больше скорости, и у него больше скорости было после поворота. Вот такие дела. Так, ну давайте посмотрим таблицу. Ты можешь на сайте открыть, я не знаю. Давай открою. А можешь не открывать, что тут? 13 демок VQ3, 32 демки цпм. Давайте, ребят, VQ3 побольше играть. Это ЦПМеров два раза больше, блин, чем этих тех А так разница всегда было? Не, не. Да. До твоего рождения, вот тогда вот. А -а -а. ВК3 играли больше, и, и было примерно одинаковое количество игроков в вк 3 И всегда было интересно, типа. Ну, раньше всякие вапуры еще играли там, трашеры вот эти вот. Да, VQ3 что-то обнищал. Обычно на варкаве демки те, кто в CPM отправляет, В 3 тоже поигрывают иногда. Начиус, эффекты, я. Да, да. Все, тут все, кроме Флана и кто. Ну да, чистых vq а. мало. Единицы. Не, ну это хорошо. Играть надо обе физики, как бы. Но... Ну а то... Да. Но чистых и... ЦПМеров гораздо больше. Это правда. Что поделать? Так, чё, а у нас следующая карта уже чё? А, окончание, да, идёт? Понятно. Давай посмотрим замедление. Кого? топ один оба чё, кого? Замедление? Ну, небольшом, для повтору чё. Ну, давай. Я подробнее расскажу, где я проиграл. Давай, маска. Как бы я два топ два, но важно же понять. Ну, можно побыстрее. Ну, ты чё, э, издеваешься? О, там не зерк, там не зерка. -а -а. Ну сделай быстрее, ты что издеваешься? О, 5, 0, 0 5. 7 тебе хватит, Москва. Ладно, ну вс ⁇ Сейчас бы стрейф в таймскейле вы смотрели. Ну видишь, да, получается, он как бы сделал для себя проще, использовал маленькую рамочку, но на 400 вошел медленней. То есть он не соскальзывал, а делал дополнительный полпрыжка. Но ну, здесь все так же. И здесь он чуть раньше, сейчас, вот чуть раньше он дернул влево, и таким образом он сделал, ну, почти ским, и траекторию идеальную сделал. Видишь, да? Mm -hmm. Ну и финиш очень четкий, вообще четкий финиш. Я не знаю, как он так сделал. Заранее начал тормозить, и прямо в момент касания Сделал. Красавчик. Так, ну а Казар? Видишь, он делал лишнее дергание. Я не хотел лишнее дергание делать, поэтому я делал стрейф. По факту то же самое получалось, даже чуть медленнее скорости. Ну, ладно. Ну, Уговорил Маскаль, мне... хорошо. В зону не попал сначала. Вот тут больше скорости чуть-чуть. Здесь он выиграл сотку. И здесь выиграл где-то 70. Ну и где-то еще выиграл чуть-чуть. Хер знает где везде по чуть-чуть на стрейфе так работает обычно везде по чуть-чуть ну да, да да обидно вообще-то я расстроен два топ-2 -два, вообще-то Да нормально чуть не расстраивайся. Ты еще раз в следующий раз топ-3 займешь вот тогда обидно будет я был топ-3 на прошлом аркафе уже ну тогда твоя задача на каждом варкапе занимать разное место не повторяться понял все Значит, yes, типа топ-15 был когда-нибудь на варкапе? А, По-моему, да. Надо смотреть историю, я не знаю. Вот посмотри, если не был, то надо 15 место занять. Не знаю, как ты это будешь делать, но если ты будешь повтор, будет повтор типа... Я спиной проды, понял, ты? Да, я твою демку смотреть просто не буду спиной. Смысл спиной ты охренел? Че? Мы спиной смотрим, пройду. хороший, да, да, да хоть, э, блядь, хоть и сальто назад делай по, по всей карте, Маскаль. Ты вообще-то хор... Димон дал приз оригинальского, он, Димон это, спиной проходил, ты чё? Он вообще-то старался, я сомневаюсь, что ты спиной топовое место займешь Маскаль. Но ты во мне не это. Давай, вот ты, на этой с... ты вот на этой спиной проходишь на пасте. Я её не играю. Я а. какой день зарубаюсь на этой, на карте Ниба, с Анхом и со всеми бакутришниками вместе. Понятно. Опять стрейф. В смысле стрейф? -то? Это Рокет жесткий, ты чё? Ты чё? Опять свои вот эти вот... <муśEe> <муśEe> ты чё? Ты вообще не шаришь вообще. Ну ладно, короче, ребят. Вроде бы все сказали, все показали. А, Еще раз спасибо Кузлеху и Константину Владимировичу за поддержку. Спасибо Москолю за то, что посетил нас сегодня на обзоре, чтобы я не умер от скуки. Да и всегда, пожалуйста. А, ну и все, подписывайтесь, так сказать, в Телеграм, на Твич. Возможно, стримы скоро будут, а возможно, нет. Еще надо много роликов записать, потом, потом будут стримы. Ты не сказал. Сейчас же было два подряд Аркапастроив. Значит... Стрейфа долго не будет, ты кайфанешь Да, может и кайфану Но если как бы на карте Одна ракета И это все еще стрейф Это одно и то же Но это не, не лавалав же, поэтому Ну лавалав интересно, кстати А ты говоришь, одна ракета неинтересна В плане, если там 15 секунд стрейфа и одна ракета Лавалав-то там что Ну ты конкретнее давай свои эти параметры да ладно, короче. Короче, все, давай. Давайте, Йо. всем удачи, всем пока. Давайте, всем пока.